Приветствуем всех! На связи Международная Ассоциация Независимых Инвесторов. Сегодня поговорим о компаниях, которые на слуху, или компании трендовые. Есть целый список трендовых компаний, ведет одно из мощных рейтинговых агентств. И список такой меняется. На данный момент он включает порядка 104 компаний. И мы решили посмотреть, есть ли в, этих, в этом списке что кто-нибудь интересное ну или какие-нибудь интересные компании которые можно уже прямо сейчас инвестировать так ну сначала необходимо было сформировать тикеры занял какое-то время ну и для того чтобы быстро проанализировать используем таблицу фундаментального анализа существенно сокращает время на обработку и по количеству баллов мы можем легко сортировать те компании на которые стоит обратить внимание на которые можно чуть глубже информацию покопать может быть углубиться в отчеты ну давайте посмотрим что же получилось После обработки всех компаний мы получили баллы так я сразу отсортировал и те компании на которые можно обращать внимание ну вот до 30 баллов их порядка 44 вот остальные получили ну, невысокие баллы и их ну разве что очень пристально посмотреть можно ну возглавляет этот список twitter и facebook ну это понятно показатели у них очень солидные хорошие здесь сомнений я думаю что нет интересно что twitter процент предполагаем процент роста к двум ну, очень прям как как, венчурная, как эта компания, и уже находится в зоне для покупок. Ну, если с этими двумя компаниями все понятно, чуть выше. Кстати, по входу, если хочется быть более уверенным, в дополнение к графику и в дополнение к справедливой стоимости, которую расчет, рассчитывает таблица, можно перейти, например, и воспользоваться ЗАГСом. Кстати, очень такой тоже удобный сервис для входа в позицию. Так, ну давайте вот по вертекс сейчас сделаю снимок. Так, ЗАГС предлагает нам ранг по каждой компании. Это ранг от 1 до 5. Если ранг 1-2, то это компания, которая ЗАГС рекомендует, рекомендует к покупке. Вот, ну здесь, в общем, все понятно. Если 1-2, то покупка. 3 держим, 4-5 продаем. Вот. ЗАГС, кстати, тоже предлагает пока просто держать покупать пока еще рановато ну и у нас тоже мы видим что к справедливой цене рыночная цена еще не подошла вот в дополнение загс э, предлагает еще э, так, такое э, название style score это э, такие э, латинскими буквами э, качество компании оценивает э, первый показатель это value э, ценность компании это и доходность, и доходность с, с течением времени. Да? Если здесь стоит либо A, либо B, то эта компания хорошая. Вот. Дальше показатель Growth – это рост. Здесь тоже вообще оценки выставляют от A до F. A, B, C, D и e, F. То есть F – это ну, достаточно очень плохая компания. Вот. Мы видим, что вопреки биотехнологическим компаниям, вот по этой компании ЗАГС выставляет только А и Б. Ну, если с этими двумя понятно, то моментум ⁇ это такой показатель, который говорит о том, что компания способна к движению, к продолжению движения. Если это рост, то расти, если падать, то падать. Вот. Об этом и говорит нам моментум. И здесь B, что продолжение а, возможно и оно, скорее всего, в течение 1-3 месяцев вот это движение должно состояться. А, в целом рейтинг A, это самый высокий рейтинг, который ЗАГС выставляет, то есть эта компания качественная и если мы увидим ранг 1 или 2, то как раз-то компанию нужно покупать. Ну, в принципе, по таблице мы это же и видим. Вот. Единственное, что здесь на ЗАГСе еще есть Average Target Price. Это цена, на которой ну, целевой ориентир среди аналитиков. То есть прогнозирует, к какой цене пойдет стоимость акции в 12-24 месяцев. Ну, То есть год, год или два. Такой прогноз, но может и быстрее, в принципе. Ну, это, в общем целевой ориентир. Так, вот таким образом ЗАГС поможет в определении точки входа. Если вдруг какие-то сомнения возникнут, то можете пользоваться. Так, ну что на данный момент этот список нам предполагает? Если мы его фильтронем по, по цвету, так, посмотрим, что... Так, порядка 28 компаний уже находятся в зоне справедливой цены и ну, в зоне покупок, да. То есть их можно брать. Причем 19 из них – компании надежные. И, ну вот, несколько компаний здесь набрали очень мало баллов. Так, есть компании, которые надежные и еще не подошли к зоне покупок, вот их можно просто понаблюдать. Так, также можно фильтровать по по проценту роста, а, давайте сразу по убыванию сделаем. Так, и максимальный рост, ну и кстати и качество компании неплохое. Так, вот здесь 600 процентов, ну да, тоже какой-то прям венчурный вариант, но мы видим, что и прибыль так-то есть в этой компании и постоянный рост ну, неплохая компания так это а, рестораны ну наверное тогда может быть на будущее если с пандемией все будет хорошо ну вернее наоборот она пойдет на спад тогда скажем выстрел от этой компании должен быть неплохой так ну здесь и 400 процентов но опять же оценка Компания невелика, но можно сказать... Так, вот еще есть. Неплохие два варианта. Порядка 250% рост. Ну и баллы неплохие получены. Это компания... А, travel service и credit service. Кредитная компания и компания по организации отдыха. А. Ну вот, Twitter неплохой вариант процент роста на следующий год 186 в зоне покупок ну в общем прям сейчас можно брать компанию так если отфильтровать это и долги и рентабельность корректировать ну хотя бы от 10 процентов то уже остается 50 компаний вот. то есть из списка трендовых компаний 50 в принципе те компании на которые стоит обратить внимание ну что, подробно останавливаться на компаниях не буду, вот некоторые, которые я выделил, можно их рассматривать более подробно, смотреть на график, график в принципе можно и сюда загрузить, Ну, пока слишком длинный список, чтобы все эти графики рассматривать. Весь список трендовых компаний мы выложим под видео, так что он у вас будет, смотрите. И выбирайте те компании, которые вам интересны. Если у вас нет этой таблицы, то условия получения таблицы под роликом проходите и узнайте, каким образом можно получить таблицу. Ну что ж, удачного поиска и увидимся в следующих видео.